В начале января в Дагуфпелсе начал работать семейный дом Пейлатис, где заботятся о детях, оставшихся без опеки родителей. Семейный дом находится в крепости по улице Коменданта 3, где раньше работал детский дом приюта Уса Клейдис». Готовясь к приему новых жителей, здание претерпело основательные изменения. В нем усилили стены, поставили новые двери, демонтировали и проложили заново внутренние коммуникации, обновили лестницу, полностью заменили старую вентиляционную систему, а на крышу установили солнечные коллекторы. Позаботились также об удобстве и безопасности людей с нарушением зрения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, были проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Учреждение является структурным подразделением Даугавпилской социальной службы и создано в рамках проекта деинституционализации. Сейчас в Пиладис проживает 20 ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Все они переехали сюда из Центра социальных услуг для детей и подростков в Предейте. Семейный дом Пиладис, насколько возможно, максимально будет приближен к жизни в семье, где дети будут по максимуму делать все самостоятельно. То есть они будут сами планировать свое меню, потом закупаться вместе с воспитателями и социальным работником, и потом из закупленных продуктов готовить себе еду, заниматься уборкой, убирать свои комнаты и общие помещения, как-то составлять графики дежурств и все это продумывать, какая одежда им нужна, закупать себе одежду, планировать также экскурсии будем, семейная модель предусматривает что в комнатах проживает от одного до трех человек и каждый из блоков комнат оборудован санузлом и кухней ребята еще только привыкают к новым условиям но уже говорят что им здесь нравится и они действительно чувствуют себя как одна большая семья где родители заменили воспитателей поддержать их на пути в новую самостоятельную жизнь можно разными способами не только став опекуном или усыновителем один из важнейших навыков которые должны освоить воспитанники семейного дома умение готовить поэтому сотрудники учреждения предлагают хозяйством в которых возможно образовался излишек овощей, поделиться ими с ребятами, заодно наглядно объяснив, какую важную роль в жизни человека играет трудолюбие. Было бы очень здорово, если бы какие-то хозяйства могли бы поделиться овощами, допустим, картофель, капуста, морковка, чтобы дети впоследствии могли бы сами себе приготовить из этих продуктов. ну и Потом в дальнейшем, может быть, дети сами могли бы, также свои силы как бы предоставить христианам, чтобы в дальнейшем летом или осенью также приехать, помочь какими-то своими силами сборки, может, урожая или в каких-то еще работах, как благодарность, чтобы не только себя получать, но также как бы и другим людям чем-то помогать и отдавать свои же, умения, силы. Тем временем в многофункциональном центре социальных услуг «Предаито», который нынешние воспитанники «Пейладис» еще совсем недавно называли своим домом, продолжает работать кризисный центр, где детям и подросткам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, предоставляется начальник социальный уход, а также оказывается психосоциальная и психологическая поддержка. Помимо этого, здесь предоставляется услуга дневного центра для совершеннолетних лиц с нарушениями душевного характера и дневного центра для детей с функциональными нарушениями. В ближайшее время перечень услуг планирует расширить. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагуфпилского городского самоуправления. Подписывайтесь на канал. Для вас стараются всей семьей и сесть душой. Подпишитесь на канал.